Получается, что за городом, вдали от цивилизации, ваш товарищ получил травму и не может передвигаться самостоятельно. Я покажу один из способов транспортировки пострадавшего. Понадобится нож и кусок не толстой бечевки. Сломайте или срубите несколько молодых гибких деревьев. Срежьте лишние сучки. Снимите куртку с себя и товарища. Выверните рукава и вставьте внутрь две жерди. Теперь укрепите носилки поперечными толстыми ветками. Привяжите к носилкам жерди-полозья с двух сторон, закрепляя их полукругом. Пропустите по диагонали ветку, чтобы конструкция была жесткой. Импровизированные сани готовы. Теперь вы сможете доставить больного в ближайший населенный пункт.